Привет, друзья! Меня зовут Истойный Евгений и сегодня я озвучу один из первых докладов нашего НТС, а точнее первую его часть, посвященную основам регулирования напряжения. Подписывайтесь на наш канал, будет интересно. Вроде бы методы регулирования всем известны с института. Вот они. Большая их часть тем или иным способом меняет баланс реактивной мощности в узле. Тут, конечно, есть свои нюансы, но об этом в следующей части. Начать мне бы хотелось со снов, ведь если знаешь основы, то каким бы новым и современным ни было устройство регулирования, вы всегда поймете, какие у него будут сильные и слабые стороны. Сам я практик, поэтому смотрю на эти формулы и всегда представляю их физическую сущность. Например, электрический ток – это направленное движение заряженных частиц. Я представляю себе атом с вращающимися электронами. Нас всегда учили, что движение этих электронов это и есть ток, но если вычислить заряд как заряд одного электрона на их плотности на площадь поперечного сечения проводника, а скорость выразить как единицу на время, отсюда можно легко получить, что, например, для сечения 120 квадратных миллиметров и тока 200 ампер, скоростью порядочного движения будет всего лишь сотая миллиметра в секунду. Мгновенное возникновение тока в цепи э, объясняется квантовой электродинамикой. Электроны, переходя на более низкую энергетическую орбиту, испускают фотон, элементарную частицу с нулевой массой и нулевым зарядом, самую распространенную по численности частицу во Вселенной. Именно фотон, движущийся со скоростью света, и обеспечивает мгновенное возникновение тока, а также наличие электромагнитного поля. Фотон имеет круговую поляризацию, отсюда и знакомое нам правило Буравчика. Волновая теория Максвелла, закон Джоуля-Ленца, как и закон Ома, все это выводится из квантовой электродинамики путем определенных допущений, например, непрерывности волны. Все эти законы и теории были разработаны до того, как фотон был экспериментально подтвержден, его существование. Но в энергетике, кроме атомной, все это хорошо работает за счет малых длин волн, и мы этим пользуемся, теми же законами Ома. К чему этот экскурс? Вывод можно сделать такой. Каковы бы ни были существующие устройства регулирования или будущие устройства, их принцип действия основан на свойствах электронов и фотонов. Вот мы и подошли к нашим главным героям – индуктивности и емкости. Электрон – это рабочая лошадка в емкости, а фотон, как калибровочный базон обеспечивает электромагнитное взаимодействие в индуктивности. Ах да, мы забыли про напряжение. Это все потому, что классическое определение сложно материализовать. Послушайте. Напряжение между точками А и Б – это отношение работы эффективного электрического поля по переносу пробного заряда из точки А в точку Б к величине этого заряда. Правда ведь непонятно? Однако понятно, что сделать эту работу по переносу заряда мешает свойство среды между этими точками. И называется оно импедансом. Складывается импеданс, как известно, из активной и реактивной составляющей. Активная часть отражает сопротивление материала физическому продвижению электронов, тем самым сотым миллиметров в секунду. А реактивная часть равна разнице индуктивного и немкосного сопротивления. Здесь вроде ничего нового, я прошу лишь отметить и запомнить присутствие угловой частоты в формуле расчета этих сопротивлений. Напряжение – это эффективная мера внешней силы, энергии, заставляющей двигаться заряженные частицы через материю. Для себя можно представить напряжение как водонапорную башню, заполненную электронами. Чем выше башня, тем больше напор, больше энергии. Емкость и индуктивность могут накапливать и отдавать эту энергию, что используется в большинстве устройств регулирования тока и напряжения в электроэнергетике. Именно поэтому знание физических свойств очень важно для нас. Лишь малая часть устройств использует только активное сопротивление для регулирования, и нам она не так интересна. Внизу вы видите формулу расчета энергии и наверняка заметили сходство этих формул, с формулой расчета кинетической энергии Е e равно mv квадрат пополам. Эту форму можно найти во многих разделах физики, поэтому легко запомнить. Например, что вместо массы стоит индуктивность или емкость, а вместо скорости для индуктивности стоит ток, а для емкости напряжение. Энергия индуктивности зависит от квадрата тока, ведь именно его изменению она противодействует как в сторону увеличения, так и уменьшения. Именно поэтому ток в индуктивности отстает от напряжения. Тормозится. В емкости все наоборот. Она противодействует изменению напряжения. Поэтому напряжение отстает от тока. Отсюда становится понятно, почему включенные параллельно индуктивность и емкость одинакового сопротивления не вносят в электрическую цепь, в цепь никакого сопротивления, кроме своего активного. Не забываем про потери. Они друг друга компенсируют. Итак, выводы. Первое. Регулирование напряжения тока осуществляется всего тремя элементами: сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Второе. Энергия индуктивности прямо пропорциональна квадрату тока. И третье. Энергия, и энергия емкости прямо пропорционально квадрату напряжения. Ну и чтобы плавно перейти к нашему переменному току. Вот такая анимация изменения мгновенных значений тока и напряжения при прохождении переменного тока через индуктивность. И раз уж говорим про индуктивность, то напомню, что при разрыве цепи с индуктивностью, ток в который не может меняться мгновенно, мы получаем скачок напряжения на ней. И иногда происходит пробой изоляции. Этого в большей степени боятся трансформатора тока, ну и быстродействующий современный выключатель от этого тоже не в восторге. На этом самая сложная часть заканчивается. И мы переходим к простейшим средствам компенсации реактивной мощности. То есть к простейшим устройствам ступенчатого регулирования напряжения. И первым рассмотрим шунтирующий реактор. Применяется он для компенсации зарядной мощности сверхвысоковольтных лэб. Несмотря на диаметр распространенного провода, например, АС-300 в 24 мм, один километр такого провода занимает 24 квадратных метра. А с учетом того, что у нас три фазы, и на таких напряжениях часто фазы идут расщепленными, то площадь по отношению к Земле получается немаленькая. Мы Получаем классический конденсатор на много-много киловольт. С учетом того, что часть этой энергии конденсатора требуется для работы тех же трансформаторов, мощность реакторов подбирают равные 60-80% зарядной мощности линии. Процент этот зависит от плотности сети, то есть от количества и мощности трансформаторов в ней. Чем их больше, тем меньше компенсации. Однако следует учесть тот факт, что некоторые длинные лэп, особенно старые, опасно, опасно включать без реактора на открытом конце. Тут следует э, провести расчет и убедиться в допустимой кратности превышения напряжения. Обычная схема включения – это звезда с глухозаземленной средней точкой. Часто применяемая формула расчета проводимости на ваших экранах, Обращаю ваше внимание на мощность одной фазы, и фазное напряжение. Это только после приведения к линейному напряжению можно тройку в числитель и получить таким образом простую формулу. Мощность трех фаз делить на квадрат линейного напряжения. Это, напомню, математическое упрощение. Теперь немного практики. Стандартом в России является программа RASTER. Поэтому здесь на слайде показано, как мы моделируем автоматику, призванную регулировать напряжение в узле при выходе за допустимый пределы. По выше приведенной формуле мы рассчитываем проводимость и заносим, как показано в первой таблице, шум Программа, в зависимости от текущего напряжения, высчитывает нам его мощность. Во второй таблице записываем формулу, затем логику и, наконец, исполнительные механизмы. Посмотрите Help по росту. В итоге при нажатии на кнопку автоматика программа проверяет выполнение всех условий и выполняет предусмотренные воздействия. Запустить алгоритм можно и программно, из собственных скриптов, чем мы и пользуемся при многовариантных расчетах режимов и утяжелениях. Следующий стандартный элемент это батарея конденсаторов. Здесь на слайде перечислены основные достоинства и недостатки а также формула расчета проводимости для растра. Моделирование аналогично реакторам, за исключением знака проводимости, здесь он с минусом. Стоит особо подчеркнуть основной недостаток конденсаторных батарей. Призванные поднимать напряжение батареи конденсаторов слабо эффективны при глубоких просадках напряжения. В этом можно убедиться из примера. Имеем конденсатор емкостью 4,8 мкФ. При номинальном напряжении 115 киловольт и частоте 50 Гц эта емкость даст 20 мВА или мегавар, если хотите. И заметьте, я не случайно упоминал про частоту. Помните, просил отметить присутствие угловой частоты в формуле расчета сопротивления? Так вот здесь две кривые. Одна построена при номинальной частоте и изменении напряжения, другая наоборот. Видно, что уровень напряжения очень сильно влияет на мощность батареи, а следовательно на ее возможности поддерживать напряжение при глубоком снижении. При напряжении близком к критическому, ее мощность падает вдвое. Именно поэтому ее основное предназначение это ликвидация местного дефицита реактивной мощности, а не ликвидация аварий. Что касается частоты, то да, ее влияние незначительно, Но вспомните об этом при расчетах частотных аварий, при расчетах динамической устойчивости. Ведь при изменении частоты на 5 Гц, все реактивные сопротивления и проводимости в модели меняются на 10%. Меняется и мощность нагрузки. Много это или мало, судите сами. А на сегодня все. Если у вас остались вопросы, Задавайте их в комментариях к видео. Ну а если материал вам понравился, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. В следующий раз будет продолжение, где я коротко расскажу про современные устройства регулирования напряжений и чуть затрону способы их моделирования при расчетах установившихся режимов и переходных процессов. Пока!